И государство оплатит эти 30 миллионов этой организации. И таким образом деньги в большей, с наценкой, то есть в, большей, в большем количестве, вернутся в карман Кадырова. Вот такая вот фейковая благотворительность. Тумсо, пожалуйста, критикуй тех людей, которые позорят наш народ, выступая на этих блогерских боях Кадыров.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 Тогда давайте ко всем также относиться. А тот, кто в UFC, там, в профессиональных боях проиграл, допустим, испанцу, он опозорил народ или нет? Как это работает? Дайте мне вот эту разницу. Причем здесь ММА. Он имеет в виду всяких чеченцев, недоблогеров, которые выступают на диспутах. Но тогда надо прояснить, что это за диспуты, в каких диспутах они выступают. Что-то я... Может я не в трендах? В дело? Кто, кто там проводит бои, <смех> блогерский? Речь идет о тупой трештоки, разбрасываются словами и при том проигрывать, не соответствуя своим словам. Также скажите ему, блин. Но опять-таки, а чем это отличается от ММА? Что там это не происходит? От UFC там, допустим, от, от других каких-то тем. Но везде это бывает.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 это было четвертое расследование, мое разоблачение благодеяний матери и сына Кадырова. Здесь я рассказывал о том, как в двух селах Нажиуртовского района они под видом благотворительности за счет государственных средств, за счет федерального бюджета построили объекты и потом показали на ЧКТРК грязный, как свою благотворительность, выдали это за свою благотворительность. И там было значит, селение турты и еще одно а, селение Нажерутовского района, где оползневая зона значит этим людям дали а, жилье. Но а, сейчас тема с Туртыхутером. В Туртыхутере они тогда построили а, дом культуры, мечеть, школу отреставрировали, а, значит этот спортзал построили, выдав его там за какой-то спортивно-оздоровительный комплекс, там что-то такое. В общем, и ФАП, по-моему, еще что-то. Я тогда, делая это расследование, значит, пока... указал на Дом культуры, что я его не нашел. Вот давайте посмотрим небольшую вырезку, вот что я говорил в этом ролике. Что касается Дома культуры, то я не нашел аукциона на его строительство. Но я нашел аукцион на разработку проектно-сметной документации на строительство сельского дома культуры в селении Турт на Хутор Нажиртовского района на полтора миллиона рублей. Я не знаю, как они завуэлировали а, само строительство, но я его не нашел на сайте. Вот что я, значит, говорил да, в этом ролике. Я не нашел тогда а, этот дом культуры а, на сайте государственных закупок. Оказалось, что я и не мог его, в принципе, найти, потому что они действительно дом культуры построили за счет средств фонда за счет того самого а, мегастрой инвеста который сейчас попал под санкции сша а, значит они за свой счет построили дом культуры и на 23 августа на день рождения а, ахмата кадырова они это все значит, подарили сельчанам турфттыхота но что же в этой истории не так? Конечно же, они это так просто не оставили и решили эти деньги, которые они потратили на Дом культуры, на строительство Дома культуры, конечно же, они эти деньги решили вернуть. И что вы думаете? Вот такой вот появился на сайте государственных закупок, появилась вот такая закупка, тендер, аукцион аукцион на выполнение работ по строительству сельского дома культуры в селении -хутор на Нажуртуского муниципального района Чеченской Республики. Сумма контракта 30 миллионов 842 787 рублей. И обратите внимание на дату размещения. Этот контракт размещен, точнее, этот аукцион размещен 2 ноября 2020 года. И дата окончания, дата окончания указана значит, 10 ноября. То есть, после того, как уже дом построен и введен в эксплуатацию, еще в августе, 23 августа, да, я напоминаю, мы видели этот репортаж, его вели, передали значит, администрации этого туртухотера. После этого, 2 ноября, они объявляют аукцион на это строительство, уже построенный Дом культуры, вы понимаете, как будто бы его не существует, они создают а, аукцион. И теперь, разумеется, этот аукцион выиграет, а, скорее всего, тот же Мегастройинвест или какая-нибудь подставная а, компания. После этого они его формально на документах построят, и государство оплатит эти 30 а, миллионов этой организации. И таким образом деньги в большей, с наценкой, то есть в, большей, в большем количестве, вернуться в карман Кадырова. Вот такая вот фейковая благотворительность. Кадыровцы без стыда и совести очередной раз доказали, что они просто лгуны и аферисты. Я не устану вот постоянно разоблачать эту их фейковую благотворительность, которой они уделяют очень много внимания, для них это очень важно показать людям, что они благодеятели, показаться для, перед людьми такими хорошими, благо, благодеятелями, что вот без них а, народ бы у нас просто загнулся бы, что все, что делается в республике, это вообще делается благодаря им, что чуть ли со своего кармана он все это делает. А на самом деле это все делается за счет федерального бюджета. Это, это Кремль выделяет деньги на то, чтобы все это строилось. Кадыров же эти деньги расхищает за какую-то часть из этих денег, строит то, что он строит, и выдает это за свою благотворительность. Такие вот дела.